Итак, то, что нам нужно для салата, это тунец, ну, самый дешевый, мы его покупали, когда пандемия только началась, вот решили сейчас использовать, потому что он до декабря 22 года. Тунец, два яйца, лучок для привкусу, для зелени и просто для украшения огурчик. Сейчас покажу, как это все делается. Итак, открываем тунец, не знаю какой он тут, раньше я тоже, по-моему, в масле брала, да, он подавленный уже такой весь, сейчас мы его просто выложим на тарелочку, пару лепешечек, еще половинку я оставлю на завтра на салат. солить мы убираем до завтра косточка какая-то у меня подсолить конечно же и яйца яйца можно нарезать можно так вилочкой вот тут какая-то все-таки жидкость образовалась надо бы ее слить Вот яйца я крашу так обычно. Вообще, э, в другое время, другой. Салат мы делали из селедки, яиц и риса. Форшмак, что ли, он называется. Надо тоже попробовать сделать. Вообще, салатики всякие люблю. Единственное, что майонез, допустим, в Англии был совсем не такой, как наш по вкусу. Очень кислый, противный. Поэтому я там перестала есть все эти салаты. А так вот салат из тунца, я помню, очень любила еще. До жизни в Англии. Но тунец я открыла именно э, в Лондоне. Когда меня брат угостил, по-моему. Сказал, вот рыба ешь. Ну, я попробовала, мне понравилось. Не уверена по поводу вот этой рыбы. Она все-таки российская. Российской засолки, или как это сказать. В общем, и такого 365 дней. Это самый дешевый эконом-класс. Ну, надеюсь, что... И эта рыба мне зайдет. Ну, вот так вот перемешиваем. И получается такой рыбный салат из тунца. Также можно сюда добавить майонезика для привкуса. Ну-ка, сейчас попробую. Да. Рыбка, конечно, не очень вкусная эконом класса сегмента я тогда ела какую-то английскую рыбку ну ничего для пару раз сойдет надо просто эту рыбу уже съесть чтобы забыть что она у нас была куплена запасы то, есть, то мы готовились значит к пандемии запасались едой сейчас к войне что будет дальше Боюсь, я загадывать. Вот так вот засыпаем зелени. немножечко майонеза все-таки накапливаем, чтобы хоть вкуснее было. А, смайлик такой получился. И пару кружочков очень тонких. Курца. Очень вкусный и питательный салат. Подсолить еще чуть-чуть. Ну и пару кусочков хлеба.